Всем привет! Вы на канале "Как Заработать в интернете. Сегодня я вам покажу кран, на котором можно зарабатывать 40 видов криптовалют, включая такие криптовалюты, как биткоин, эфириум с мгновенными выплатами на крипто кошелек VZP. Смотрите, данный кран, он очень популярен в интернете за последний месяц. 1 миллион 100 тысяч посещают данный кран. Такие страны, как Украина, Индонезия, Россия, Венесуэла и Соединенные Штаты Америки. Здесь можно выполнять задачи, добыча, майнинг, здесь есть игры, 20% партнерский бонус, мгновенный вывод, различные типы претензий, поддержка здесь есть, мгновенный обмен и можно увеличить свой доход. И здесь вот статистика но она почему-то не активная. возможно нужно чтобы был здесь английский язык да вот статистика вот такая на данном сайте и вот все криптовалюты которые здесь можно зарабатывать кому это все интересно нажимаем кнопочку зарегистрироваться здесь прописываем свое Имя, юзерное электронную почту, пароль, подтверждаем пароль, ставим здесь галочку и нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Я сейчас войду в свой аккаунт, покажу, как здесь зарабатывать и проверим данный экран на платежеспособность. Я уверен на миллион процентов, что данный кран он платит. Итак, вот так вот будет выглядеть наш кабинет здесь будет даваться вам бонус, чем больше уровень, тем больше бонуса вы будете получать. Также на главной странице данного экрана есть Twitter и Facebook. Там админ иногда скидывает промокоды. Я сегодня смотрел. Ну, там промокод, чтобы его активировать, нужно быть на 30 уровне здесь. Но он уже не актуальный. Возможно, вот сейчас Будут куча праздников, все, все остальное Вот Twitter, Facebook И здесь будут промокоды Чтобы использовать промокод Здесь вот есть вкладочка Бонус код Идем сюда Берем промокод, который мы найдем в твиттере Либо же в Фейсбуке, Активируем его И там админ выкладывал промокод Аж на 2000 данных токенов Чтобы зарабатывать вот эти вот токены Здесь есть вот кнопочка шортлинки, майнинг есть и опросы так первый у нас майнинг вот открылся и здесь выбираем число которое мы хотим мощность нашего компьютера и нажимаем старт майнинг и за счет вычислений мощности вашего компьютера здесь начинается майнинг и вам будут начисляться токены здесь вот все расписано Далее здесь вот есть опросы на балансе вот у меня 530 данных токенов и каждые 24 часа здесь короткие ссылки, они обновляются. То есть вы можете зайти, пройти за день 74 коротких ссылки, на следующий день зайти опять и по-новому проходите данные короткие ссылки. И здесь есть опросы, но опросы мне ни разу не удавалось проходить. Когда вы насобираете вот эти вот токены, вам нужно их будет обменять. Заходим вот в Faucet, идем вот в Manual Claim, то есть обычный экран. Здесь выбираем криптовалюту, я выбираю Tron, здесь выбираю максимум. И нам нужно разгадать здесь капчу, выбираю здесь Recapture. Здесь нам нужно выбрать горы. Нажимаю подтвердить. Нажимаем здесь клейм. Итак, все успешно. Теперь я могу вывести данные Сатоши. Иду вот на главную. Смотрим на балансе. У меня 0,38 тронов. Нажимаю кнопочку вывести деньги. Выбираю здесь троны. Здесь выбираю кошелек, максимум, разгадываю здесь капчу, нажимаю кнопочку вывести. Итак, вывод успешный, перехожу на криптокошелек FaucetPay, обновляю страничку. Вот 0.38 тронов у меня на кошельке, данный кран платят, кому он интересен. Все ссылки будут в описании. Всем желаю больших заработков, всем хорошего настроения и всем пока.